У нас очередное видео сегодня ребятушки мы на рыбалке первый лед в подмосковье толдомский район вот сейчас расставим жерлицы Сегодня будем ловить щуку взял с собой балансир попробую на балансир Ну, вряд ли конечно балансиром будет что-то ловиться, потому что сколько лет мы тут ловили на этом озере в этом конце на балансир не крыло. балансир на балансир клюет в другой стороне озера но там к сожалению плохо клюет щука вот так что ребята не переключайтесь будем ловить так ребят первая поклевочка. вообще прям волнительно первая поклевочка. Блин! Не успел! Ушла! Надо было еще подождать, серый! Весь его просто! Ага! Только жертву ребят, поставили. Ну, сколько? Десять ну, минут, наверное, не прошло даже. Я еще вон даже не успел выставиться только. это. Четыре жерлицы поставил. Уже за загар. Поду за жестом, ребят, <coughs> Вот и сколько поставился. Раз, два, три, четыре. Вот там пятый начал ставить и назад оборачиваюсь, загар горит. Это же стало. Даже не начал, что-то подошел к ней. Посмотреть, а там уже горит. Сейчас вот такого живчика еда поставим. Интересно, может туда глубже в ту сторону поставить. Рыбачу ребят на двойнички За столько лет ребята Рыбалки я уже понял что Ну пришел к выводу что только Двойниками буду ловить Надо было еще ребят Подождать чтобы она еще заглотила Хотя там лески уже оставалось Мало Ну По ощущениям там хорошая щучка была по губам щелкнул вырвал спасти но она еще вернется я надеюсь так ничего ну ребятушки ставим дальше будем будем говорить как повредить уже интересно шумовку, шумовку забыл раз, два, три, четыре Всё, ребята пойдем дальше ставить короче буду включаться ребята примере поклевок так ребята ну еще у нас вторая поклевочка сегодня Жерлица так еще не доставил ребят все все в том углу вот вот сюда серега еще может и вот сюда попробую первый раз вот на ту ребят жерлица было сейчас вот на эту щелкну. Ну я прям чувствовал с трех что-то вытащил. Там маляк и все Лед еще тонковатый, так что аккуратнее. Ну не мотает ничего с легко. Бросила. Или вымотала все. А, не, мотает мотанула. сейчас торопиться не будем так, ладно, ребят, смотрим что-то не крутится, она ничего Наверное бросила, да, сопротивление нету, ну, вообще ну, тянула знатно а, Бросила, а, побила его, Вон, видите, либо мелкий щупачок еще не растаял что... как говорится леска путается к рыбе да что тут ух-нах на... напуталась да -мо как-то так запуталась -то? Так, ребята, решил сейчас балансирчик попробовать подрочить. Не знаю, сейчас какой-нибудь поставим. Вот это неплохой балансир. Тут тройничка нет, сейчас отсюда сниму. Такой хочу поставить балансир, попробуем. Щука пока не клюет, две поклевки было и все. Корички возьмем. который Пока тишина. Сейчас попробуем. в тот конец озера идти ну может быть какой нибудь щелкнет пока ничего ребятушки Он еще один загарный Я вижу, вижу пока пойдем туда сходим так на второй а, что тут за мелочь еще не просекается окунь может долбить. опять на это же что ли? да опять на этого же а нет на другого ничего-то не понравилось либо Кушок тут лобит небольшой. Так, тут, наверное, мелкий щуренок, и вот он мозги компассирует. Серега такие Смотрю, козырный у тебя то Серег. Смотрите у него. Сам делают вот эти, этих красный желтый. А, нифига себе. Это какая интересная. Тут ледок уже танковат, да, Серег? Ну, как это настроение боевое? О, Хотели туда чуть-чуть вот, подальше, но идет вон май на ребят. танковат. Ну, бросили Сможешь? тут пока, да? Привет. Подписывайтесь, кстати, на канал. Ссылочки в описании. Какой у тебя канал-то, Серега, как называется? Все обо всем. Все обо всем. Оснащенный уже все. Вот это прикольно желтый белом там, как видно, а когда. Тебе можно свои раскрасить. Ну да. Я ж вон тоже черный белый пересовал. Серега, пройду. Покажу лед толщину. все ко мне только не подходи сейчас отойдут ну вот ребята идет вот тут -то. там потолще а тут уже потоньше так, так ладно ставь все балансирочку походить ну, тупой мелкий он в основном при этом он в той стороне озера где рыбаки сидят насколько лет не пробовали ну, всегда плохо 1 2 или вообще ничего нет его в этой стране в чем Посмотрим, что мы там. Не крутит? Проверяй. Что тут такое клюет, что не подцепляется? Смотри, закончик взял, да? Да есть эти, сейчас эти дам. Ну, я тоже. А. Руки не Давай. Не тройник. Ну. Щепачок. Ну, И тоже уже. Их... Крутил уже. не крутил же. Не крутил А вот эти вот фиговые, они надо их подтачивать. Они катушки куда укрутится. А. Вчера а, он а, а? Я хотел там балансиром пойти. Там лед еще тоньше почему-то, чем тут-то. Там вообще на один удар пробиваться у те, А тут кстати, глубина меньше. А -а. Если что, знаешь что? Пускай стоят. Час часов до одиннадцать. Ну да. Если ничего, можно будет туда их поставить. Ну вот да. Такой, блядь, да можно отсюда немного взять, отсюда Перестать тут. Я кстати там сейчас шел, где-то лед Ну я говорю опасно еще, это у меня там пять поклёвка, но ну, посмотрим загар. Эх, ушла ну мелкая вообще была такая же наверное, как у Сереги. что-то вообще мелкие щипачки где крупная рыба-то я чувствовал ребята что не обидно мелкий был щипачок блин я не знаю Дождаться, что когда полностью размотает, что я подсечу немалому. на нас сегодня вчера грешил ребята с Аркадьивной вот наверное, из-за этого обычно перед рыбалкой нельзя грешить Еще, еще одна бахну. Тут не крутит. Вот там крутит. Тут не крутит. А, тут тоже крутит. Какую щупать хорошо крутить не осталось все будем ждать ребят не будем торопиться все бросил по Не крутит. Что такое, а? а Он вот так крутит. Так крутит. Это не крутит. А, ребята, смотрите, типа, как крутит. Не знаю, какой подходить-то, что смотрим, что держит, или марту держит, заплатить не может, так, две жерлицы прям рядышком, не знаю. И обе встали. Обе встали. Выкурим сигаретку. Дернем, посмотрим, что там. Какой по счету, ребят, загар? Скажите мне там в комментариях, я что-то забыл уже. Ну, ты будешь дальше крутить или что? Давайте, смотреть, что там. Нет, натяжения вообще нет. Бросил, что -то. Бросила. бросила, покрутила, покрутила И бросила. Не знаю, что такое. Есть, ребят. О, выморил щупака. А? Ага. И я обруйдуся, ребята. Его в конце надо ждать короче заглотил его. так ничего ну ребятки взял щипчики щип щипчики на озоне такие щипчики купил зеленник наконец-то купил а то все пишите в комментариях что руками впасть лезет что ли Самое интересное, вот тут щелкнул и оборачиваю сразу же там, на той стороне он вот так щелкнул, сейчас все тоже посмотрю. Нормально. Ну, такой еще небольшой. хватил ну, ладно. Хочется крупного, конечно. Пасть откроешь, не Вот игры. Давай. Да открывай ты пасть-то. как заглотил. Где же крупная рыбка-то? Ой, это не потерять на зоне всего короче вот это и это на 300 чем-то рублей 360 рублей уж что ли. зенечки это какая настырная, да? Клевала через 10 опять на эту же жерлицу. Бахнула. Руки мерзнут. Damn. загар. О, ребят, еще загарчик. Так. Пойдемте сходим туда. Сразу зенечек. Он еще, ребят, загар. Пока я это отцеплял, 感じました。 мелкой походу ничего ну, волшебную сигаретку выкурить натягивает потихонечку ну, все опять тише нами щука крупный бы она вы сейчас знаете как крутила бы то ли она сытая бросила какие-то поклевки в этом году странные в том году она как-то это аж катушки извинили а сейчас клюнет метра два протащит и все стоит Походу, походу бросила ребят нет тут молчание нет даже тяжести не чувствую живых хоть там все там ну, все нормально Вот опять мелкий мелочь крупная она по-другому ребята клевет крупная она если клюнет, клюнет. Вот и карандашики баллы щипаки Крупную, конечно. Давай в путь. Мамку завидом. Добрый день. Что, поклевывает что? вас? А -а. Щучка, да? Маленькая тоже. Ну, такая же фигня там. Поутру вообще только успеваю. Загар за загаром, а толку не подсекается вообще. вообще вот сейчас уже, да, тоже стихли. Вот где-то с пол-одиннадцатого, с десяти до одиннадцати, ну вот так вот, плевало. Показывает, стоит она, подходит к нему, видно, там подходит. а, -а, -а. Подходит, подходит, здесь подходит. Это холотик, да? Рыба есть, значит не клюет просто. Вот, вот. А что там, как у них? На мотыля не пробовал, да? Ну, там окунь вообще не клюет. Я сколько вот блин, прошел лунок, вообще тишина. Может балансир не то. Здорово, пацаны. Ну как поклевки? Да, так, есть, ну у нас тоже, он там, блять. Но они, блять, щипачи вообще маленькие. А, у нас больше холостых. Мы уже, ну, три отпустили а, ну да. Ну мелкие тоже, что они две а -а -а. взяли. Только. Крупно нету, что то в этом году. Дальше туда не дошел до своего места был. Там, там пешнюк просто вот с одного а там удара. Сказали, да, там да, типа, да? Там. С одного удара. Ну, да. Мы сначала шли, вроде тут посмотрели, лед нормальный. Слышишь, короче, а, это... Ну ты или дыр Только слушаешь, жук, что-то, короче, Ну-ка, говорю, назад. Пешню только так. Бэм, она прям туда, без этого, без усилий, грубо говоря. Я говорю, не. С говорю, назад, короче. Ну вот мы там встали, а там дальше уже майны, майны. Ну, парнишка там по берегу, что-то носится там. Потому. Ну не знаю, откуда он зашел. Там следов нету оттуда, где мы Ну кто заходил и той стороной шли Ну вот как... мы вот так шли сейчас, да И там уже все, следы заканчивают Там уже новые свои сделали Короче, щука есть, значит просто не клюет нам. Или мелкая, блин. Ясно, хоть прозондируй Сегодня первый раз на первый лет ну, вот я тоже. тоже, да? Нет, когда жеррица сработала первая, у меня руки ж бля. Ага. Нервы, короче. А, да, да. Да. еще, блин, вперед не да. Да, да. Ладненько, пойду а, тогда а дальше, туда, да. да. Посижу чуть-чуть, кушка посмотрю. Может еще будет сейчас после 12 выхода. погоду где так здесь, он ну, как-то пьет даже мелкие щупачки но они не заглатывают, закончить берут где-то катушку уровень крутил покажу на прокат нет он на жерке да а этот у него вип стоит ну типа балансира только такой он говорит балансиры забыл тоже нифига ни одну олку не поймут чушь ну, хорошая а ты пачь так да, да? до кишков короче заглотил да. а, а вот на сейчас я оставлял да. а. я вчера, вчера, ну, вчера я поздно пришел но одну поймал а. что-то серега там бегает у меня Значит у церкви херовый лед там, да? Там вообще дальше, вот где мы и все, дальше там просто пешня уходит да, с одного удара. Хотя там он мужик, он ходит возле камышей. Да. Может она там там эти, вот такие места, короче, прям. А -а -а. Там, видать, родники бьют, короче. Тут глубина-то сколько? Тоже полтора метра. Да, -то ну там так. У меня вот, а -а -а. тут стоят жарки а -а -а. Там меньше. Ладно. Значит, рыба есть, только не пивётся. Так, пойду я. Туда схожу. Бля, тоже стрёмно идти, хрен его знает. Блин. По старым следам пойдёт. Давай пр... Попасть не могу, брикинтеры. лень от. ребят ходил Тут уже два тагарчика раз два. но ну, резко не распутан опять наверное так же бросил да. ничего нет она его побила по брюху брюхо он брюха кусанула он прям в глаз воткнулся. Где у нас крупная щука, ребят? Отмотала совсем чуть-чуть. Раз, два, три, четыре. Мелкая щука, походу, ребят, балуется Сейчас пойдем на вторую Проверим Еще загорелся Там еще один загадчик, ребят Бросила, что не мотает серек а, она перепилась Мотало, да? Там все эти холостые. И Тут то... У этих тоже все бросает. А вот только что моталось. А, Посмотрим, чай попил, чай хочу. Ах! Спасти ее вытащил но она мелкая была. О, оздри спасти ее она видишь еще держала ее крася принесли да принеси серега она ну. у него уже легкий опять ребята загар. какой надо бросить. Мелко щучку, не крупную. заглаты уже тянешь еще нет таки маленькую гадину. Сереги тоже загар. Ну, ребятки, у Сереге тоже загарчика. Посмотрим, что он там поймал. Чего, Серег, клюнула? зацепилась вообще за самый кончик. Бахнем булочку какую-нибудь там аркадевную спекла. Скушим. Не, вот я а вот это вытащил вообще за самый кончик носа Блин, они, бьют бьет, бьет. Угу. Блядь, а вот на воду как сели блядь. Угу. Вон, вода везде уступает блядь, О, оно, блядь, хуяк, хуяк крутил, блядь, закурил, блядь. я ждал, блядь, долго. Потом Нет. уже опять начал крутить. Я уже, накру... когда начал крутить, я начал дергать. О! Загар. Опять тот же. Он пока ел, ребята. Пойду проверю. Сереге вот сало кусок отнял. Знаете, <смех> нравится обыкновенный сал? Нет, mm. мясо мне с мясом нравится. Mm. Мое также хорошо. И вот она вечно на меня дует, что я не такой сал покупаю. <смех> а -а -а. Да, клев, ребята, вообще не нажимают. Поклевки вроде есть, но толку от них никакого. Поклевок много, результаты ноль. Ну и вся мелкая щука, крупные пока нету. Хотя на глубине стоит везде. а на раз под берегом берет, а после обеда смотришь у тебя стоят живется, а люди, которые на глубине ставили, они бегать начинают. Мы лучше пойдем посоветовать другу, рыба она и есть, и мы ее поймаем. Обязательно Ложок горит. Он даже крутит. Крутило, по крайней мере. Да, ребятки. Фух, заглотила по самую не хочу. Так, не знаю, ребятки записался нет, вот еще щучку одну поймал. Сейчас батарейку поменял, камера села, короче, замерзла, может быть, батарейка. Вот такая щучка небольшая ребят Так, ребята, опять загар. Ой, уже два часа Но это ещё не привал, а. вообще ни разу Хорошо идет, да, ребят? О, это уже поинтересованнее, ребята. А какого тяжеловато идет? вот зачем мы ездили помолчала до да, стояла думал уже бросила нет подождать надо было вечеру она покрупнее как-то пошла отдай О, блин не разжимает. вообще заглотила не знаю как отсюда придется доставать о заглотила как ребят Руки еще мерзнут, хрен достанешь до кишка Так, ребята, прошло минут 6-7. Еще загар. Тут у меня уже плевало, но постоянно холостая была. Там тоже мелко было, сейчас вокруг пошло. Я не пошла. Ну не круто, опять. от берега уходит. Либо жует, либо бросил. Сечь, не сечь. Сейчас второй раз пойдет. Переворачиваю, а, перевернула все, загладу, сейчас надо дергать. Ну, давай, давай, давай. Ну, слабо мотает, мелкая. Сейчас еще будет мотать. Мелкая, мелкая, мелкая, вот такая, большая <car> <little casserole> <сörى> <сörى> Вот, ребята, сейчас покажу вам. У меня вот это поводок, видите, поводочек, дюрокарбон. Я просто вот тут делаю два узелка тут два узелка если одну тут она обычно никогда не откусывает тут если одну перебивает все равно на одной флюорокарбоне будет держаться вот на этих флюорокарбон лучше чем металлический. сто процентов ребят это уже сколько проверено особенно вот глухозимья когда щука вообще не активно металлические вообще работают Одеваем классическим способом поджаблики Оп. и двойничок. Руки замерзли вообще. Оп, Убежал. как бегает, смотрите. Вон как бегает, шустрый. Ну, Давай ловись. Ветерок начался. Ветерок, говорю, начался, да? У тебя сколько загаров, Серег был? Штук 4. Ну, вот а -а, -а. Ну, Еще посидим, вроде выходы пошли, да? Потихонечку. Так, время уже, ребята, 3 часа, наверное, сейчас уже будем заправляться, ну, Загарщик загарчик еще очередной. Ну, Что-то вот этот угол один работает у нас, тут все стоят тихо. к берегу остановилась падла так крутила хорошо подождем переворачивает может быть о пошла перевернула нет что то есть что то есть ребята мелкая небольшая щучка О! а ну, до конца Теперь жду, она крутит тут резко, чик останавливается, да, переворачивает, чтобы заклотить. И когда уже второй раз пошла, короче, ее держит. Что-то все вот это могу. Надо было это. Сюда нараставить, да? А? Не угадаешь. Да, да, там. Но к вечеру стало. Что, тебе, да, блин, жарко. Узелок развяжется, чего там у нас открывайте открываю рот сказал ну, заглотила хорошо видите под нижнюю губу классическая заглотила по самое небалый так придется из-под жабр отсюда смотреть Заглотила вообще. Опа. Так, ну что, ребята, заканчиваем рыбалку. В общем, щучка сегодня поклевала. Немножко много холостых было, сколько мы поймали. О, на балансир вообще тишина. Сереги тоже, да, тишина. Желез не берет. Да, у Сереги железо, ну это как у тебя поводки железные, да, получается, а да? у меня флюорокарбон. Ну, вот смотрите, разница какая. Пользуйтесь флюрокарбоном. Да. Ну ничего, Серега в следующий раз сказал флюрокарбон поставить. Готовно. Да. Сказал, обловит меня. Ладно, ребята, заканчиваем рыбалку, уже холодно, камеру держать. Я ходу подписывайтесь на канал, кстати, Все Сереги. Сереге. Как канал у тебя называется? Все обо всем. Все обо всем тоже заходите в следующий раз он камеру возьмет наверное обязательно я ему напомню с утра все давайте ребят покидываем.